Всем привет! Сейчас на Prado 150 будем тюнинговать переднюю решеточку радиатора. В общем, здесь стояла у меня мелкая защитная. Она сыграла свою роль в нижнем бампере. Камушек попал, не пробил радиатор. А теперь я хочу поставить, ну, покрасить как бы заново эту решеточку, потому что камушки побили. Здесь есть вот видно сколы. Ладно, получился поставить вот такую вот черную из пластика, ну с большим очком, то есть для более лучшего охлаждения, да и смотрится солидно и пластик, он такой эластичный как бы, э, я думаю будет смотреться классно и хорошенько его закрепим и по плотности будет ну, вроде бы не хуже, чем металл короче, такой легкий тюнинг красим и ставим решеточку, смотрим как получится с нами опять Юрик салам, ну что, начнем решетку подготовили к покраске Сейчас будем красить, потом будем ставить все на место и устанавливать сеточку. В общем, взяли сеточку, приложили к радиаторной решетке, вот, естественно, как бы по, по углам здесь, чтобы не резать со всех сторон. С этой стороны, с этой стороны, а сейчас мы ответим маркером или скотчем, или мелом, чем удобнее вам вот эти две стороны вырежем и начинаем крепить. Маркером отмечали красным, но честно говоря, до жопы, да. Так что будем отмечать скотчем. Малярный скотч не оставляет следов. Ножницы по металлу четко берут пластиковую сеточку. Красиво отметили малярным скотчем. И все понеслась. И последний штрих. Кот. Оба, есть решеточка у нас так, вот такая вот... Готова. Же мы оставляем сюда же. Так, это у нас на следующую, смотрите, у нас подходит. Счет. На нижнюю решетку тоже четко вот это от того куска. Ты им посоветуй где-то купить? Где? В автомагазине? Ничего себе! Да, где? У кого какой магазин там? У нас это терминал. На терминале такие решеточки продаются. Так, где держимо? Мне она обошлась где-то 7 долларов. Ничего себе! Мега дорогое да, да, да, да. Надеюсь, работа обойдется недороже. Ну все, давай, за твое здоровье. Что дальше? Продолжаем. Так, дядя Женя, вот смотри, тут мы ее приконектили. У нас край-край бомба. Край-край бомба. Чем будем крепить сначала? Подожди. Нам надо вырезать вот это ухо долбаное сейчас. Четко приложил, да? Короче, отмечаем вот это вот. Лишнее, да. Лишнее, да. Кусочек под, под углом с левой стороны и с правой. С правой, с левой. Вот туда. Давай я придержу. Не, не, стоп, стоп, стоп, В принципе, норм. Присмотрим, как будет смотреться Ничего неплохо, нормально так смотрится. А тут решетка разборная. И мы болты, которые были стандартные, убрали и на те посадочные места крепим вот эту решетку. А саморезы мы на новые места, да? Закрепили? Нет, на старые, на места, старые места, места. На старые саморезы, места саморезы. Да? Просто длинные саморезы взяли и крепим туда решетку. У нас и собирается решетка, поэтому понял, будет держаться. Так что если хотите грамотно и без колхоза, чтобы все красиво и шикардосно Думаю, было. Добро пожаловать на сервис URC. Юрик Барян Кривбас Кривый Рог Возле бизнес букета за автовокзалом Здесь весело, креативно Но зато цены классная, Зачетные, то есть все по карману И качество соответствующее Пацаны за рекламу не платили Но скидку сделали Саморезами прихватили Смотрится классно Как будто бы заводская мне реально нравится. Ну видно, что не колхоз. Так, саморезами у нас вот так вот. Че там будем хомутиками прихватывать? Не, не нет? надо. Тут ничего не делаем. На вот, вот это количество саморезов достаточно, да? Че думаешь, не отпадет? Где? Здесь. Да. Катышу. Да будет держаться тут, блядь, я не знаю. Будет ловить тебя. Решеточка огонь теперь Даже если качка, полетит, поймаем. Меряем решеточку. И смотрим, у нас здесь такой момент. Все, надо чуть, чуть модернизировать вот этот кусок вырезать. Чтобы можно стоит. было открывать капот. Да, да, да, да. Так что подрезаем и ставим. Устанавливаем защитную сетку в бампер. Для того, чтобы установить защитную сетку, надо просверлить в некоторых местах дырки для крепления. Не в некоторых, волнуем. Смотри, там уже как будто бы под эти дырочки заглушки есть, да? Так решеточки и красиво дополнительно установить защиту. Ну да, как-то так. То есть японцы, конечно, сэкономили на этом, на этом всем деле. Сто процентов. Но они дали возможность дальше развиваться. Вот такие предприимчивым ребятам как Юрик и как мы. Юрик, скажи, почему мы на хомутах, а не на саморезах крепим? Ну, во-первых, саморезы некуда крепить здесь крутить некуда. Решетка у нас будет отсюда, мы ее не можем обжать, она у нас будет сверху. Поэтому самое лучшее решение это хомуты. Их так много, но лучше пусть больше будет, чем лучше меньше. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Это такое, скажем, проверенное выражение, уже испытанное годами. У меня был случай, когда заяц летит, и я бочиной переднего бампера его лупанул. И вот эта решеточка от сильного столкновения там погнулся бампер. И эта решеточка реально начала болтаться Так что всякое в жизни бывает И этот случай как бы не исключение Согласен Теперь да. поэтому мы крепим хорошо Чтобы у тебя не было таких исключений Что если даже кабана сбить Чтобы решеточка оставалась на месте Решетку зафиксировали дублирующими саморезами И теперь она стоит Мертво Прям как припаянная Защитную решетку установили Теперь фиксируем хомутами Лишняк отрезали Юрик, а ну, подкинь бампер на солнышко. Посмотрим, как получилось у нас. Давай, вынеси. У туда, да, да, да, да, кинуть. И Давай заново на перекраску. Кинем. А ну-ка, смотрим. Вот так делают на URC. Ну, а? Четко, рейнджик прям. Защитную сетку установили. Наша решеточка готова. Устанавливаем. Юрик, устанавливаем так же, как и снимали, да? Здесь да. все просто. Можно так сказать. Четко в пазы, да? Сначала да. по бокам, потом снизу щелкнули и сверху закрутили. Просто защелкнули и прикручиваем два самореза. Все, решетку установили, пукли защелкнули, теперь финальная сборка. И устанавливаем резиночки. И да, резиночки, резиночки, маленькие пукольки. Это только блин, кто такой, блядь, придумывает. Два самореза закрутили. Сейчас вставляем пукли. Декоративную крышку накрыли, пуклями зафиксировали. И финиш. Защитные сетки установлены. Сверху, снизу. Прикольно получилось. С вами был канал Ресурсы Факт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем удачи, пока!